Всем привет с вами я, Максим Шадович, и мы сегодня поиграем в Minecraft. У нас открылся новый сервер. Нам нужны билдеры, хелперы и многое другое. Все в описании будет. На сервер ссылка и на мой Вк будет все в описании. Для того чтобы зайти на сервер и получить роль, нуж вам нужно зайти в мой Вк, написать мне в личку. И я вам отвечу тем, что вы приняты. Набор начинается уже сегодня. Заходите и играйте. Я вас жду. Всем пока.